Запускается новая тема. На этой неделе мы будем заниматься с нашими запретами, с нашими убеждениями, со всем тем, что нам мешает расти, расти в материальном плане. Кстати, не только в материальном плане, потому что запреты блокируют все. И отношения, и развитие, и заработки ваши, и умение двигаться. Это все мы будем сегодня обсуждать. Нам сейчас важно осознать некоторые вещи которые нам мешают двигаться к успеху и осознать некоторые вещи которые нам помогут двигаться к успеху Итак, у нас идет цикл занятий магия денег в котором мы ставим различные аспекты различные направления различное видение проблем денежных ну и что с этим делать как с этим развиваться как двигаться так чтобы было комфортно удобно легко и чтобы Раскрывались какие-то возможности, раскрывались каналы, появлялась энергия, появлялось желание двигаться. Да, ты встаешь утром и тебе не хочется идти на работу, то это скорее всего не лень, а это просто работа не радует. Или вы не умеете обращаться с деньгами. Что я имею в виду? Например, все, что вы зарабатываете, вы отдаете куда-то. Ну вот все, все деньги просто отдают. Мы с вами что-то делаем для того, чтобы себя каким-то образом порадовать, чем-то насладиться, что-то ну, что получить взамен. да? Я, например, получил зарплату, такой порадовался, пошел в банк и все за кредит отдал. Ну плюс еще за квартиру отдал, там, за еду заплатил, за ребенка в школу заплатил и Все. То есть у нас где-то примерно на третий день, ну или очень бережливых на пятый, мы остаемся без денег. Вот как вы считаете, ваше подсознание, как должно реагировать? Теперь следующий вопрос, очень важный, очень серьезный вопрос. Кто главнее, подсознание или ваше сознание? Напишите, пожалуйста, в чате. Кто главнее по вашему мнению? Кто управляет жизнью? Кто делает все? Не только сидит и мечтает на работе, как он заработает 100 миллиардов долларов, и он купит себе яхту и дворец, и все будут ему завидовать. Вот это вот управляет вашей жизнью, создает вашу жизнь. Или подсознание, которое вы не понимаете, не слышите, не видите. Вот кто из них главный? Напишите в чате, я пока про себя расскажу. Меня зовут Игорь Иванилов, я тренер личностного роста, я коуч, я мастер рейки, я тренер университета единства индийского, я бизнес-тренер профессиональный, кстати, много-много-много раз обещал показать и ни разу не показал, по-моему, свой диплом, что я закончил институт бизнеса и технологий кадровых и мне там выдали вот этот диплом. У меня есть профессия у меня есть образование я молодец я это сделал когда-то в отличие от многих кто сейчас себя называет тренерами но никакого к этому отношения не имеют, все кто называют себя коучами, но никакого отношения к этому не, уме, не имеют, я этому обучался, плюс я гипнолог, я обучался два года трансовым технологиям, я сказкотерапевт, я работал с людьми, работаю, то есть у меня была частная практика, у меня была групповую практику я делал, сейчас у меня уже очень трудно отделить одни техники от других, ну, например, эзотерические практики, от энергетических практик, от психологических практик. Это все вместе уже работает. И мне нравится, как это работает, мне нравится, как это действует. И это реально работает, я очень много лет этим пользуюсь. Мои практики показывают очень хороший результат. И я свою жизнь прошел из минус деньги в плюс деньги. Как понять, где вы сейчас? Сейчас давайте берем калькулятор и считаем. Сколько я заработал в прошлом месяце и сколько осталось у меня в конце месяца? Сколько я заработал до этого и сколько у меня осталось? Сколько я заработал в пред предыдущем месяце, сколько у меня осталось? Берем ручку и пишем, пишем, денежную формулу пишем. Доходы минус расходы равно минус или ноль если у вас так получается, по этой формуле вы живете, значит вы в минус деньги, вы находитесь в денежной яме, вы находитесь в денежном кризисе, вы находитесь в, ну, в путь, путь в никуда, не туда, не туда, куда надо. Как говорится, если мерить деньги кучками, то у меня ямка. Так вот, если у вас ямка, пишите в чате минус или ноль.